Здравствуйте, я врач-стоматолог клиники Сатурин Суворова Олеся Владимировна. Я лечу пациентов уже 19 лет и понимаю, как сложно начинающему врачу или студенту разобраться в обилии диагнозов и способов лечения. Мы создали видеоподборку с обучающими материалами по всем видам стоматологии. Вы можете выбрать курс по терапии, хирургии, ортопедии или ортодонтии или взять несколько блоков со скидкой. После просмотра курса у вас появится множество вопросов, на которые мы сможем ответить в режиме онлайн. Для тех докторов, кто сталкивается со сложными клиническими ситуациями и не может в них самостоятельно разобраться, мы предусмотрели персональный коучинг. Наш врач в режиме онлайн поможет вам поставить диагноз пациенту, выбрать правильный вариант лечения и ответит на все ваши вопросы.